быть бы угу. давайте с вами познакомимся с кем мы может быть еще не знакомы меня зовут Авлеева евгения я являюсь структурным директором компании Reflame. ну буквально пару слов расскажу о себе и начнем нашу сегодняшнюю тему успешный старт для новичка с чего начать с компанией Reflame я знакома очень давно с того момента, когда еще училась в школе, у меня не было паспорта, наверное, многие эту историю слышали, да, уже. И я просто увидела, как одна моя одноклассница пришла однажды в школу с каталогом, правда, не Ари Флем» это был, и она, я понимала, что она что-то с этого имеет, то есть как обычным подросткам, да, хотелось тоже иметь карманные деньги. И поэтому... А, ну, так получилось, что через одного знакомого, другого знакомого позвонил третий родственник а, к нам домой однажды и сказал что, моей маме, что Ирин, у <соединяющий>, тебя Женька хочет зарегистрироваться в Reflame. А, хотя вообще я про Reflame, честно говоря, тогда еще даже не слышала вообще ни разу в жизни, даже не знала, что есть такая компания. Ну, мне тогда еще не было 14 лет. Говорю, паспорта не было, да, у меня тогда. Вот. И как-то я вообще даже мне не попадался никогда ни каталог в руки, я такого слова не видела, не слышала. Вот. И я маму говорила тогда зарегистрироваться, говорила, что я буду девчонкам показывать каталог, заказы собирать и вот эту разницу буду иметь как карманные деньги. Честно говоря, как-то у меня с заказами особо тогда не пошло, <свят> вот. но судьба распорядилась так, да, что мама разобралась в бизнесе, и вот с тех пор, это уже получается сколько лет, 13 лет, да, 13 год, а наша семья сотрудничает, может, так сказать, с Арифлейм, да, ну, в принципе, это как наша вторая семья. Вот все уже такие родные, вот на верхней фотографии вы видите, это мы в Москве перед банкетом директоров с нашими девчонками и с Магнусом Брэндстром. Это генеральный э, директор, генеральный президент компании Reflame. И по совместительству он э, является членом, э, занимает должность в Ассоциации прямых продаж. То есть э, ассоциация, которая контролирует работу всех сетевых компаний. <coughs> Наш любимый Магнус, прям я его обожаю. А, и это фотографии из банкетов директоров, с, тут, по-моему, даже с двух банкетов. На, на одном из них выступала Сисип Кейч, вот внизу вы видите, да. А, ну, это просто такая коллаж большая из фотографий-то, те моменты, которые вот запоминаются, когда вживую встречаешься, да, мы же работаем через интернет, но все равно мы встречаемся рано или поздно, и с вами тоже всеми, всеми встретимся. Вот. здесь тоже пара фотографий. Одна, одна из них — это когда мы ездили в Швецию на завод «Арифлейм», где мы своими глазами, своими руками видели, трогали, как производится продукция наша любимая. И верхние фотографии — это в Эгилёсе на родине Wellness тоже в Швеции, а в научно-исследовательском центре Гелиоса. То есть э, там мы встречались со Стигом Стеном, основателем продукции Wellness, да, создателем коктейля Wellness, э, с Мэттом Полом, еще поваром, который, возможно, вы многие слышали, похудел на 60 килограмм да, с помощью Wellness. Вот. Но так как сегодня здесь э, есть новички, да, и записи тоже будут смотреть новички, а я вам хочу сказать, что у вас это все впереди, знакомство с компанией, да, и я просто не думаю, я уверена, что оно для вас будет приятным, потому что у нас в нашей команде, у нас в Риклее вообще супер круто. Вот, сейчас я нахожусь в декретном отпуске, если можно так сказать. Вот, ребенка у меня 10 месяцев, и я вообще балдею от того факта, что... Мы сейчас работаем в интернете. То есть, наверное, если бы мы работали сейчас вживую, как раньше, то у меня пока бы не было возможности появляться, например, в офисе. Да? Ну, сами понимаете, с ребенком особо не выйдешь. Вот. А то, что мы сейчас работаем через интернет, это вообще огромный плюс. То есть можно в свободное, в табычках, время да, заниматься бизнесом. Вот. Ну, по сути... О себе маленечко рассказала, да, поехали теперь по теме. <смех> да, время летит уже 10 месяцев, <смех> не говорите. Итак, новички, когда попадают к нам в проект, да, у них на них вообще такая гора информации сваливается, да, и некоторые просто себя чувствуют, вот как эта девочка а, такой в такой непонятной вообще ситуации находится, что вообще делать. Да? Вот вроде бы все понятно, все легко и просто, но информации столько, что новичок просто не может понять, с чего ему нужно начать, что нужно делать, чтобы успешно стартовать. Да? Потому что вроде бы как видят, что здесь реально заработать, здесь можно заработать, да, что все не выдумка какая-то, но как мне стартовать, да, вот у новичков такие вопросы возникают. Давайте мы с вами сегодня это разберем. Ну, у всех новичков было такое и будет у тех, кто сейчас только начинают, да, что вначале как бы нет такой уверенности да, в себе, и некоторые новички думают, нет, я, наверное, не буду это делать, у меня не получится, я не смогу. Начинают слушать мнение окружающих, да. Я рекомендую просто, раз уж вы пришли в проект, раз вы здесь, то это говорит о том, что что-то вас сюда привело, да, какие-то ваши желания, возможно, изменить вашу жизнь в какую-то сторону в плане финансов, да, или кому-то, может быть, не хватает ярких впечатлений. да, То есть у каждого свои какие-то причины, почему вы пришли в проект. Но в любом случае, раз уж вы здесь, то не нужно... Останавливаться из-за того, что кто-то вам что-то говорит, что там у тебя не получится, да? mm -hmm. это будет неправильно. Когда человек начинает потихонечку все-таки пытаться что-то сделать, да, он сталкивается с тем, что ну, не сразу все получается, это нормально. Потому что ну, не бывает такого, чтобы сразу все как по маслу пошло. Особенно часто бывает таких матерых в будущем лидеров, да, Жизнь проверяет на прочность, призывает, какие то какие-то палки в колеса вставляет. Мы говорим, что это проверка на прочность. Вот. Потом уже, когда человек начинает что-то делать, он уже входит в такой кураж, да, и говорит, я хочу это сделать, почему бы нет, да? и начинает уже думать, а как мне это сделать. А дальше приходит все большая уверенность и человек уже новичок бывает я все-таки попытаюсь да я добьюсь своего потом он понимает что в принципе то все приходит с опытом и я могу это сделать я это сделаю и в конце концов оказывается что это же так просто да? вот как мы сейчас уже кто давно в рефлейм да у кого есть результаты мы всем говорим новичкам это очень просто просто не усложняйте сами себе жизнь не думайте, что у вас не получится, да рано или поздно вы все равно поймете, как это все просто на самом-то деле. И первое, смотрите, да, с чего необходимо начать новичку, это попасть в информационное поле, потому что у нас бизнес вообще очень связан с информацией, да и по сути, у нас информационный бизнес, да? мы делимся с людьми информацией о том, как можно зарабатывать. То есть мы не продаем уже продукцию, да? мы просто а, делимся с людьми информацией о том, как можно, а, покупая средства личной гигиены вместо обычного магазина, да, не только экономить, но еще и зарабатывать. То есть, по сути, у нас бизнес информационный. И а, чтобы быть в этом информационном поле, необходимо быть в наших чатах. То есть это знаете как происходит такая засовка сравните если с огурцами да чтобы свежий огурец стал соленым но нужно поместить в рассол то есть вот наши чаты это наш рассол где вы будете солиться то есть вы должны попасть в такое поле информационное в котором вы будете узнавать массу полезной информации то есть наши чаты это наш онлайн офис у нас нет офисов реальных да, то есть физических мы их не арендуем, но мы должны где-то встречаться, где-то общаться, и поэтому у нас созданы чаты. Поэтому в чатах из чатов выходить не нужно, и так как народу много, да, если вас вдруг отвлекают вот эти пиликания, вы сразу в настройках отключите звуки, и просто когда у вас есть свободное время, зайдите и изучать ту информацию, которая туда поступает. То есть в чатах нужно обязательно быть. И сейчас мы переехали все в новые гаджеты, не гаджеты а в новые мессенджеры Telegram. Очень удобное приложение, которое устанавливается на компьютер, на телефон, на планшет, куда угодно. Да? Его нужно просто себе закачать. Русифицировать, перевести на русский язык, да, это очень легко и просто делать. Если у вас не получается, то спонсора берете по хапку и вместе с ним делаете. И заходите в наши чаты. То есть у нас есть один общий чат «Энергия роста», где вся наша команда, да, есть продуктовые чаты, где обсуждается информация, ну, какие-то вопросы, касающиеся продукции. Есть чат «Wellness» где очень много полезной информации о продукции Wellness. Кто из новичков еще не знает эту продукцию, я рекомендую, очень рекомендую с ней познакомиться. То есть там реальные отзывы о этой продукции. И а, у каждой команды есть чат, наверное, я так думаю, да, что вот у нас, например, в нашей команде, у каждого по своей ветке есть а, чаты. То есть это для удобства, мы там пишем Например, когда проводим регистрацию, мы там пишем, что провожу регистрацию там в нашу команду под такого-то человека. Да? То есть это уже общение между людьми с одной веточки. Вот. И не пугайтесь, что чатов так много, да? информация будет потихонечку у вас укладываться. Это для того, чтобы вы понимали, где о чем, то есть где о бизнесе, где о продукции, где о wellness, да, где именно от вашей команды. Поэтому Telegram устанавливаем обязательно. Заходим в эти чаты, либо сами по ссылке, которую вам даст спонсор, либо спонсор вас добавляет по вашему логину. И выходить из чатов не нужно, да, это как обобщение, потому что в чатах рабочая информация. Теперь следующий момент, то есть сразу после регистрации, что новичку необходимо сделать. Я здесь уже не говорю о активации номера, да, то есть активации личного кабинета. То есть когда вы регистрируетесь, вам на почту приходит письмо, вам нужно в нем просто перейти по ссылке и подтвердить вашу регистрацию. То есть я здесь на этом внимание не буду вас заострять. А уже именно в плане преступления к работе, да, то есть как приступить к работе. В любом деле необходимо сначала научиться, да, то есть пройти обучение, пройти стажировку, можно так сказать, у нас не исключение. То есть вы, ну и в принципе, сами, наверное, понимаете, новички, да, что пока еще вы не, как бы не в состоянии дать кому-то информацию да, о бизнесе, пока вы не научитесь это делать. Поэтому первое задание для вас — это посмотреть полную презентацию бизнеса. То есть если вы до этого момента смотрели какую-то коротенькую презентацию или вы зарегистрировались, просто поговорив, там, например, с вашим знакомым, да, если вас знакомо регистрировали, либо вы, может быть, по ссылке перешли на сайт, там почитаю информацию вкратце. Но вы пока не смотрели полную презентацию бизнеса, суть бизнеса, да, что нужно делать, за что платит деньги, сколько можно заработать. Вот ее нужно посмотреть. Ее вам предоставит запись, ваш спонсор. А затем, что нужно сделать, это пройти 5 шагов на коуч-центре в разделе Новичок. Это очень простые, несложные шаги, которые дадут вам понимание, что нужно делать вначале, какие для вас действуют программы, что такое вообще, куда вообще попали, да, что у нас за команды, чем мы занимаемся. Эти шаги можно пройти буквально в течение часа-двух, поэтому долгое время, много времени не отнимет это у вас. Нужно пройти вот эти пять шагов. И дальше необходимо... Выйти на связь с вашим спонсором. Если вы еще этого не делали, да, то есть некоторые просто созваниваются сразу, некоторые созваниваются уже после того, как человек посмотрел презентацию бизнеса, помнил, и прошел раздел новичок. То есть в любом случае необходимо связаться с своим спонсором и обговорить некоторые моменты в плане того, все ли вы правильно поняли, как... Мы работаем, в чем суть бизнеса, да, то есть если вдруг что-то какие-то у вас вопросы, вы можете их задать спонсору, и он вам уже это все разжует, можно сказать, по полочкам, да, разложит. И здесь, что важно, да, по итогам вот этих вот трех пунктов, важно выбрать, вы вот это все изучите, да, посмотрите полную презентацию, пройдите пять шагов на коуч-центре, вам необходимо... Выбрать направление дальнейшего сотрудничества. У нас их всего два. То есть это бизнес и это дисконт. То есть все люди, которые приходят к нам в команду, они могут выбрать два направления. Либо стать бизнес-партнерами, либо, возможно, пока временно стать дисконтным покупателем. То есть просто пользоваться скидкой на продукты 20%, да, от 20% участвовать в акциях, ну вот, в принципе, как обычный покупатель, да, только покупать качественную продукцию без подделок и со скидкой. Ну и плюс в акциях участвовать. Если же вы выбираете а, направление бизнес, а, то, соответственно, уже а, с вами начинается активная работа, то есть вы а, изучаете, у вас спонсор вас начинает сопровождать, по вашим дальнейшим действиям, да, мы об этом сейчас с вами тоже поговорим. Если вы выбираете, или ваши новички, например, да, кто вот спонсоры сами сейчас меня смотрят, выбирают направление дисконта, то есть ну, некоторые говорят, хочу пока просто для себя покупать, да, пожалуйста. То есть вы заходите в продуктовые чаты, где вы можете попросить, Например, информация о том и ином продукте, чтобы с вами поделиться отзывом, либо почитать отзывы других людей, какие-то вопросы свои задать. Да? И, соответственно, с вами работа будет вестись так же, как с потребителем, как и с обычным покупателем, да. но это не значит, что на этом все. То есть вы в любой момент можете стать бизнес-партнером, то есть начать строить свой бизнес. Далее. Какие первые шаги именно бизнес-партнера? То есть вот сейчас вернусь к этому слайду, да, то есть по поводу дисконта все, я дальше говорить не буду, потому что здесь, в принципе, человеку уже, наверное, на данном этапе, если он выбирает именно дисконт, ну, пока этого достаточно, если человек выбирает направление бизнеса, а если вы выбрали направление бизнеса, да, то ваши дальнейшие шаги после регистрации. Во-первых, необходимо активировать личный кабинет путем размещения а, любого заказа. Потому как, наверное, спонсоры вам уже объяснили, что если номер у вас не активируется, то он удаляется автоматически через 3 месяца после регистрации. А даже если под вами уже соберется огромная команда, уже будет товарооборот, вы его потеряете. Потому что ну, такие правила у компании. Если номер не активирован, он считается неактивным и удаляется. На данный, на это место, да, на то, где вы были уже, восстановиться никак невозможно будет. Следующее, что необходимо сделать после активации кабинета, да, это я вам просто рекомендую, очень рекомендую две вот эти небольшие книжки. Первая книжка — это «Бизнес-трафарет» Сергей Даде, фамилия Даде, запомните, и «10 уроков на салфетках». То есть это классика, которая ну, во все времена работает. Да. Книжки вот буквально, знаете, они там, ну, сколько-то? 5 миллиметров нету, наверное, толщиной. Они очень быстро читаются, буквально за час-полтора, каждая книга. Но это дает полнейшее вообще понимание сути бизнеса, не только о а вообще сетевого бизнеса. То есть, ну, просто нужно их прочитать. да, Я не буду сейчас говорить о чем эти книжки. Это просто надо прочитать. Это должен знать каждый партнер нашего проекта. А далее, посмотреть успешный старт. То есть, вот то, что вы сейчас смотрите онлайн, некоторые новички будут смотреть потом в записи. Да? и выбрать для себя метод рекрутирования, то есть методов рекрутирования, приглашения людей, да, очень много, то есть это могут быть и, ну, по сути, их два, да, это холодный и теплый рынок. То есть холодный рынок это то, это те, кто находится в интернете и ваши, вы с ними не знакомы, да, люди, с которыми вы не знакомы. Теплый рынок это ваши знакомые. Поэтому, но уже именно технологии, приглашений очень много, то есть это и одноклассники, контакты, Инстаграм, разные социальные сети, да, и доски объявлений. Мы рекомендуем начинать именно с теплого рынка и со списка знакомых. Почему? Потому что если не вы пригласите ваших знакомых, то их пригласит кто-то другой обязательно, а вы потом будете сидеть и кусать локти о том, что Почему я постеснялся пригласить, да, или почему я этого человека обошел стороной? Я вас предупредила, что так будет, если вы сами не пригласите своих знакомых. Но опять же, это нужно сделать правильно, не стоит бежать сейчас сразу к своим знакомым и говорить, я зарегистрировался в Арифен, пойдем со мной. Вот буквально недавно разговаривала с девочкой, да, с даже не с новичком, а вот собеседование проводила, когда она услышала, что это «Арифлейм», она говорит «А, у вас «Арифлейм». Я говорю «Да, у нас «Арифлейм», но вы, наверное, думаете, что нужно будет продавать, распространять и так далее». Она говорит «Ну да, что же еще?» вот. И то же самое с вашими знакомыми. То есть если вы предложите им «Я зарегистрировался в «Арифлейм», пойдем со мной», да, они точно так же вам отреагируют. Тоже скажут «Нет, ты что, я, там, я не умею продавать» и так далее. Сами знаете. Вот, поэтому есть определенная технология, как приглашать знакомых. Не бегите вперед паровозом, потратите время, час на изучение вебинара о том, как правильно приглашать знакомых, и потом только начинаете это делать. Ну и бизнес-партнер, он характеризуется именно тем, что он не просто изучает, да, книжки читает, смотрит там, «Успешный старт», а именно делать, то есть ваша задача начать делать, да, вы будете делать ошибки, это нормально, но если вы не начнете делать, боясь ошибок, да, у вас это никуда никогда не приведет. С чего же нужно начать, да? Я сегодня весь вебинар буду говорить о том, с чего нужно начать. Начать нужно как ни странно с мечты. Вот у нас такой бизнес классный, да, что ну, когда на работу устраиваешься, да, на обычную, разве вам кому-то на вашей обычной работе, там, где вы работаете, на заводе или в детском саду, да, или в больнице, в поликлинике, я не знаю, разве когда вы устраиваетесь на работу, вам говорят, вас спрашивают вообще, о чем вы мечтаете? Есть такое вот, кому, кому, кому так повезло, что устраиваясь на работу, вам задали такой вопрос? Нет, конечно, нет такого нигде. А у нас бизнес такой, что... На РЖД точно нет, пишет. Да нигде такого. А у нас вот такой бизнес, что в первую очередь необходимо пробудить в себе вот эти мечты. То есть нужно просто сесть и подумать. Кому-то нужно подумать, да? Кому-то... У кого-то они уже готовы постоянно плавать на поверхности мечты. Да? Кто-то ходит и постоянно мечтает там, о новом автомобиле. «Хочу квартиру, хочу ипотеку закрыть, да? хочу на море съездить, хочу дом купить» там, и так далее. Да? А вот первое, что необходимо сделать, это помечтать. То есть есть и помечтать. Ну да, я читаю ваши комментарии здесь. Ну, понятно, что нигде да, нету такого, что вам сказали, давайте-то читаем, о чем вы мечтаете. И нужно вот именно понять, да, вытащить из себя какие-то истинные причины, почему... И для чего вы будете здесь работать? Сколько вы хотите зарабатывать? Потому что ну, не просто так сесть и мечтать, да? а именно вот для чего, зачем. А ваши мечты должны вас вдохновлять, то есть должны поднимать вас с утра с постели, да? не давать вам уснуть. То есть вот такие мечты не такие, что вы вот сейчас, Ай, дай-ка я захочу домик купить у моря. Да? А на самом деле вам это не особо-то и хочется. Может быть, где-то вы в горах хотели бы быть, да, я не знаю. Вот, Но такие мечты, которые вот действительно будут у вас отзываться в душе, у каждого они свои, и можно, даже не то, что нужно, а рекомендуется их визуализировать, то есть делать коллаж, да, кому как удобно, кому-то кто-то будет записывать в блокнот. То есть говорят, мечты и цели, которые не записаны на бумаге, не имеют никакой силы. То есть как минимум это нужно прописать, и в лучшем случае это нужно сделать в виде коллажа, чтобы у вас постоянно на глаза вот это попадало, чтобы вы об этом не забывали, чтобы вас это постоянно вдохновляло. И э, когда вы свои мечты пропишите, да, что вы хотите, найдите свою планку, тот уровень жизни, который вы хотите иметь на лестнице успеха рифлэм. Она, она, просто, она я не знаю, как ее описать, да, она не то, что она не огромная, она просто, знаете, вот, любые мечты можно исполнить с лестницей успеха рифлэм, потому что действительно доход здесь не ограничен, который вы можете иметь. То, что мы ограничены единственное в премии, да, у нас максимальная премия это миллион долларов. Классное, <laughs> классное ограничение, да. Но на самом деле доход-то ничем не ограничен. То есть доход наш зависит от товарооборота, созданной сети, а вот именно сколько вы хотите и насколько вы готовы. Действовать, да, что вы готовы делать для того, чтобы это получить, это уже зависит от вас. В компании есть не только хорошие зарплаты, хороший доход. Да, зарплата, у меня прям язык, знаете, не поворачивается это назвать, потому что зарплата – это что-то фиксированное, то, что есть на обычной работе наемной. Да, у нас не зарплата, у нас доход от бизнеса. И помимо хорошего дохода и премии, в компании есть еще и автомобильная программа, и в компании есть еще бесплатное путешествие. То есть, ну, вообще полный пакет, <laughs> так сказать, да, выбирай то, что ты хочешь. Плюс еще признание, поздравление постоянно на сценах. Ну, кто-то, может, быть то стесняется, да, я не знаю, но положение, говорит, обязывает. Вам еще понравится, не переживайте. В общем, нужно, вот каждая мечта, да, она имеет свою цену. И нужно в соответствии со своей мечтой, в соответствии с ее стоимостью, да, найти для себя ту планку, которая изначально, сначала одну планку, да, потом она, соответственно, у вас будет повышаться, чтобы вы могли эту мечту позволить себе осуществить. То есть вы должны для себя определить, какой уровень изначально по маркетинг плану вам нужно достичь для того, чтобы вы смогли осуществить ваши мечты. А еще такой, как вы знаете, проведите анализ, да, когда вы будете составлять эти свои мечты и смотреть по лестнице успеха, где вы должны оказаться. Посчитайте еще, вообще, возможно ли работать там, где вы сейчас работаете эту мечту осуществить без проекта энергии роста. Возможно ли это? И через сколько лет? Обычно, когда человек стоит считать, например, да, самые такие вот, ну, простые мечты у людей у нас вот сейчас какие-то, ипотеку закрыть, да, и кредит за автомобиль выплатить. Ну, также люди живут у нас, да, машины квартиры в кредитах, все в кредитах. И люди мечтают из них вылезти. Когда начинают ждать, когда они это все закроют, перекроют, да, это уходит просто десятки лет. И там уже пенсия, и в итоге ты выходишь на пенсию 8-10 тысяч, да, и думаешь, как дальше жить. Вот. Поэтому, если вы не хотите себе такой участи, да, и такой участие своим детям, поэтому нужно задуматься уже сегодня об этом. Ну все, я, о плохом не будем, <laughs> будем о хорошем. Смотрите первоначально ваша цель в любом случае будет такая самая маленькая цель, да, это директор. Но я вам не говорю, что это прям вот мечтаний, да, в любом случае первая ступенька будет директор. По нашей системе, в которой мы работаем, мы строим одну ветку общую, да, потом вторую строим ветку, мы идем сразу уровня золотого золотой директора. Это доход около 75 тысяч в месяц. Но в любом случае сначала вы закрываете директора, да, перевалочная база, правильно. Но смотрите, если вы поставите себе цель просто директор, то вот представьте да, себя на месте директора. Через сколько? Например, через полгода, через 9 месяцев. Да? Если сравнить это, например, даже вот с рождением ребенка, да? некоторые делают директора очень быстро, и иногда команда не, не успевает головой созреть к тому, что они уже на уровне 22% старший менеджер, да? Может быть, это не просто так, да. Вот природа, она же устроена очень умно, да. Ребёнок рождается через 9 месяцев. И, в принципе, вот срок 7-9 месяцев, ну, 6-9 месяцев, да, это нормальный срок для того, чтобы выйти на 22%. То есть человек за это время, он созревает головой. То есть он уже имеет какой-то опыт работы, да, и он уже нарабатывает себе лидерские качества. Но если себе поставить просто цель директора, да, ее нельзя ставить себе как вот конечную цель. Почему? Потому что если вы будете себе ставить цель директор, то кем тогда будут ваши партнеры? кем тогда будут ваши партнеры? То есть это тогда будут совсем маленькие уровни, да, 3, 6, 9 процентов. Поэтому э, цель ваша должна быть как минимум золото, как минимум, да. Но опять же, я вам не хочу навязывать, да, но я просто этим примером хочу вам, чтобы вы поняли, что директор это, — это не цель работы в проекте. Ради этого, ну, ради зарплаты там 30, 25, 30 тысяч, да, Здесь не стоит работать, можно так сказать, да, вот, потому что если вы на этом остановитесь, получается, что ваши партнеры не растут, да, и это нестабильный бизнес. То есть это не бизнес даже, это можно назвать не бизнесом. Вот поэтому я надеюсь, что вы меня поняли. И если сейчас еще раз вернусь к этому слайду, да, если вы Просто почему, правильно сказали, да, перевалочная база уровня директора. То есть если вы сами сможете дойти до этого уровня, вы сможете научить своих партнеров делать то же самое. А что именно делать, да? Нужно выполнять три простых правила. То есть это организовать себя в обучении, организовать свой личный товарооборот и научиться организовать групповой товарооборот. И, по сути, вот... Научиться организовывать групповой товарооборот – это организовать поток, людей в Арифлэм рассказывая о всех возможностях компании. То есть по-простому обучаться, поменять обычный магазин на Арифлэм, да, личный товарооборот делаем и приглашаем других людей тоже в наш проект. Какие возможности дает компания? Мы сегодня об этом уже маленечко поговорили, то есть два направления – дисконт и бизнес – да, дисконт, понятно, он есть у всех и у бизнес партнеров и просто у тех, кто приходит сюда экономить, покупать для себя продукцию. Но мы зовем людей именно на бизнес. То есть, конечно, можно позвать человека на продукт, да, сказать, ты можешь покупать классный продукт со скидкой, но начинать человеку всегда нужно с более высокой планки, то есть с планки бизнеса. Понизить планку можно всегда. То есть если человек неинтересен, ну если говорит что мне неинтересен бизнес, да, банку можно повысить, понизить да, до дисконта. То есть можно сказать, ну ты можешь пока для себя покупать просто со скидкой. А, но если, например, вот взять 100 человек и спросить у них, тебе нужна пена для бритья, да, или гель для душа. Ну, там несколько человек скажут, что ну да, нужна там те, кто забыли купить там, гель для души или пену для бритья. А если у, человека спроси, у тех же ста человек спросить, тебе нужны деньги? То практически все скажут, да, мне нужны деньги. Поэтому начинаем всегда э, с того, что мы людей зовем на э, бизнес, на доход, на э, хороший доход, да, на премии, на путешествия. И, последствия на пассивный доход. То есть самое главное преимущество сетевого маркетинга, это, это в том, что есть возможность выйти на пассивный доход. То есть, по сути, это пенсия, да, только пенсию здесь можно заработать за 2-3 года. Не обязательно для этого работать 40 лет, как на обычной работе. Вот. Это к тому, что когда вы будете давать людям информацию о бизнесе, да, особенно это касается ваших знакомых, когда мы Узнали сами о всех возможностях компании, да, мы увидели маркетинг-план, мы увидели там премию, которую мы хотим получить, мы увидели автомобиль, который мы можем получить, и захотели, загорелись, да, и мы побежали, кому в первую очередь побежали? <laughs> К своим знакомым, да, которым быстрее хочется рассказать, как тут классно. А знакомые на нас смотрят как <laughs> на ненормальных, да, и говорят, ты чё, спустись на землю, это все ерунда, это все лохотрон и так далее, да, такое тоже бывает. Поэтому... Не удивляйтесь к да, тому, что будут отказы, это нормально. А реклам, да, он для всех, но не все для рекламы. И не расстраивайтесь, когда вам будут отказывать и когда вам будут отказывать знакомые. То есть я вам сейчас не настраиваю вас на то, что у вас будут отказы, да, они будут. Но к этому просто я вас настраиваю на то, что к этому нужно относиться нормально. То есть это нормальный процесс. Не могут все быть брифвы. И далее, что необходимо сделать, да, нужно. Я вот сейчас, чтобы вам было понятно, да, я вернусь вот к этому слайду. Три простых правила, да, и вот мы сейчас про них с вами поговорим. То есть организовать себя в обучении. Первое правило, что вы должны знать, да, какое у нас обучение. То есть, во-первых, бизнес-партнер, который приходит сюда именно за хорошим доходом, должен обучаться, потому что в нашем деле зарабатывают именно профессионалы. Нет такого лидера, нет такого человека, который вышел на высокие уровни, да, закрыл высокие звания, который бы не обучался. Это просто невозможно. У нас в команде проводятся вебинары с понедельника по пятницу в 19 часов по Москве. То есть у вас должно быть, как правило, то есть вот вы для себя должны составить как бы галочку поставить, да, что каждый день, кроме субботы и воскресенья, у вас в 19 часов по Москве вебинар. Вы должны зайти, либо, если не получилось, на следующий день посмотреть запись. Потому что если вы этого не делаете, соответственно, вы не учитесь и вы не в информационном поле, вы просто не владеете. Кто не владеет информацией, не владеет миром, говорят так, да? Говорят наоборот, но по сути вот так получается. То есть смысла нет работать по старой информации, да? Если вы не будете постоянно обновлять свои знания, ничего не получится. Роста не будет нового. Также в каждой команде проводятся планерки. Это вы уже уточняете время планерок и день планерки у своего спонсора, менеджера, у своего директора. Да? А, каждая веточка там проводит по своей команде планерки, а, именно с ключевыми консультантами, а, обсуждает какие-то рабочие моменты. А, нужно быть на связи со своим спонсором, с менеджером, да, с директором, то есть... Именно самим быть на связи. Не ждать, пока вам напишут, да, как дела, изучил, не изучил, посмотрел, не посмотрел. Да. Это в первую очередь нужно вам, а не вашему спонсору. У нас говорят так, что спонсор достается тому, кто его достает. Поэтому доставайте своего спонсора. Не стесняйтесь задавать вопросы. Даже самые глупые вопросы, по вашему мнению, да, нужно обязательно задавать. самый глупые вопросы говорят, не заданные вопросы. Поэтому обязательно на связи с спонсором, пишите, звоните, да, доставайте. Про чаты я уже говорила, да, что чаты нужно читать. Если знаете ответ, отвечать, не просто сидеть, отмалчиваться. Да, когда чат живой, это интересно. Сохраняйте себе какую-то информацию полезную, которая вам в будущем может пригодиться. Да, заведите себе какой-то отдельный блокнот электронный или обычный, да, бумажный. Изучите коуч-центр досконально. да, У нас есть обучающий сайт, называется коуч-центр. Вначале вам дают первые пять шагов пройти из раздела «Новичок», а потом, когда вы уже на бизнес партнером дают от раздела «Партнер». Пароль, вы изучите его прям досконально, каждый раздел, каждый пункт. Вы к нему будете возвращаться постоянно, потому что какие-то моменты будете вспоминать, что-то забывать, что-то нужно освежить. То есть нужно знать, что есть такой хороший помощник. И постоянно нужно читать тоже литературу по бизнесу, самим находить. На коуч-центре у нас есть рекомендуемая литература. То есть постоянно развиваться личностно. Не просто сидеть и ждать, пока вам что-то подкинут, да, почитать, а самим находить, смотреть и читать. Если что-то понравилось, почитали, поделитесь с другими. В плане организации рабочего места. Да, это как подсказки, просто небольшие вам. То, чем я пользуюсь, то, чем пользуется наша команда, во-первых, нужна вам, конечно же, почта, туда у нас приходят регистрации с личных сайтов, сайты выдаются партнерам, тоже те, кто уже активировали свой регистрационный номер. То есть личные сайты вы даете вашим кандидатам, чтобы они заполнили там регистрационную форму, и уже регистрация с сайта приходит вам на почту, поэтому обязательно нужна рабочая почта. Телеграм про него уже говорил, у нас там чаты, да, обязательно устанавливаем и WhatsApp понадобятся для проведения Skype-собеседований. И если что какие-то вопросы, например, да, по скайпу есть очень удобная функция, там демонстрация экрана называется. Можно прям показать свой экран новичку, или вы, например, у вас что-то не получается, вы можете своим спонсором зазвониться, он вам через ваш компьютер покажет, куда нажимать, чтобы, например, установить какую-нибудь программу, или как оформить заказ. Да. То есть, ну, вот эти два мессенджера, они очень. Вам пригодятся Skype и ватсап. Они легкие, много места не занимают, но в основном сейчас переходим, конечно, на ватсап, скайп, он маленечко уже так в сторону отходит, но все равно он очень полезный. Лучше пусть он будет, чем его не будет, так говорится. Да? А рабочую папку или Google сервисы нужно освоить. То есть рабочую папку это ну, чтобы у вас не снялся компьютер, да, просто называется там например, «работа» да, или «проект». И туда скидываете какие-то картинки понравились, какие-то тексты, какие-то шаблоны, которые вам понравились. То есть все в одном месте, чтобы у вас хранилось, чтобы вам самим это было удобно, и вы постоянно не искали, где чего вы там потеряли. А вот Google сервисе там очень удобно есть Google диск, то есть где можно информацию сохранять, которая не будет занимать место у вас на компьютере. А там можно вместо таблицы Excel сделать таблицу, которая будет храниться в интернете. И вы можете в нее зайти, даже если вы не за компьютером своим находитесь. То же самое там есть как презентация. То есть ну, очень удобные сервисы, их нужно просто освоить. И если вы иногда бываете не за компьютером, а за телефоном или планшетом, то установите себе приложение PUFIN. Оно выглядит как попугайчик такой, да, чтобы просматривать вебинары с компьютера ну, с телефона или планшета. Далее. Переходим ко второму пункту, да, ко второму правилу – организовать личный товарооборот. То есть все э, наши партнеры, и я сейчас не говорю про дисконтников, да, которые выбрали на фронтисконт, я говорю именно про э, бизнес-партнеров, э, меняют привычку покупать в розничном магазине шампунь, зубную пасту, мыло и так далее, да, она а привычку покупать в своем интернет-магазине. Я думаю, всем понятно, что нет смысла ходить в чужую булочную, если у тебя своя булочная есть. Да? Вот, то же самое и здесь. То есть теперь у вас есть свой интернет-магазин с огромным ассортиментом продукции, полторы тысячи наименований продукции. Не только личные гигиены, но и продукция Wellness, которую я еще раз повторяю, да. Очень рекомендую с ней познакомиться. Эта продукция имеет. Один из самых строгих стандартов качества в мире – GMP, который есть даже не на всю аптекистную продукцию, поэтому обратите на нее внимание, с ним обязательно познакомиться. То есть это продукты питания, коктейли, супы, батончики, витамины, детские, взрослые, да, то есть целый ассортимент. Вот, и наша с вами задача, за что нам, в принципе, компания платит, да, это создать, создавать для компании товарооборот. Товарооборот мы создаем посредством организации сети как потребителей, так и продавцов, так и бизнес-партнеров. То есть это нормально, что в вашей команде будут и потребители, которые придут просто на дисконт, да, просто будут для себя покупать, и продавцы, которым захочется взять каталоги в руки, да, раздать их, например, там, своим знакомым и э, собрать заказы, и иметь немедленную прибыль, эту разницу между каталожной ценой и, потреб... и нашей ценой. И также у вас будут бизнес-партнеры, которые так, как и вы, захотят построить свой бизнес. То есть, да, мы людей изначально приглашаем на бизнес, но не всем, опять же, это будет интересно, поэтому у вас в команде будут и продавцы, и потребители, и бизнес-партнеры. Наша задача просто подойти вопросу организации личного товарооборота как предпринимателей. То есть, во-первых, полностью заменить покупки из обычного магазина в своем, да? а во-вторых, свое окружение тоже привлечь к этому. да, То есть даже если не все ваши знакомые захотят стать вашими партнерами, в любом случае вы можете предложить им быть вашими клиентами или вип-клиентами, которые будут у вас покупать со скидкой продукцию. То есть к этому вопросу нужно дойти именно как предпринимателям, то есть предпринять какие-то действия для того, чтобы организовать свой личный товарооборот. Посмотрите, теперь новички вот, по поводу активации номера. Для вас очень выгодные условия идут в течение 21 дня с момента регистрации. Если у вас заказ составляет суммарно за это время, то есть за 21 день, 100 баллов бонуса, то есть в каталоге ББ вот эти баллы бонуса да, указаны рядом с каждым продуктом. Если ваш заказ суммарно на 100 баллов с 21 дня, то вы становитесь участником статковой программы и можете получить 4 классных, очень классных набора всего за 199 рублей. То есть всего 4 шага. Каждый шаг — это 100 баллов в течение одного каталога. Первый шаг — он в течение 21 дня, то есть его можно делить на два каталога. И за каждый шаг пройденный вы получаете сначала один набор, потом второй, потом третий, потом четвертый. И суммарная выгода от прохождения всех четырех шагов составляет больше 13 тысяч. Я сейчас подробно не буду на этом останавливаться, потому что это все есть на Коуч-центре. В разделе специальном, да, где про старту программы описывается, там описаны какие подарки, да, что там входит в них. Поэтому это все есть. Сейчас временно тратить не будем. Но если вы активируете свой номер заказа на 150 баллов в течение каталога, то помимо участия в старту программе, вы еще и увеличиваете свою скидку от 20% до 32%. Вы сразу становитесь консультантом 3%, то есть первая ступенька по лестнице успеха, вы уже получаете свой первый доход и в следующем каталоге оплачиваете уже на некоторую сумму примерно от 800 рублей, но около 1000 рублей выходит меньше. То есть, когда делаете заказ в следующем итоге, вы заплачиваете меньше. Вы становитесь участником премьер-клуба, то есть это еще несколько преимуществ, да, вот некоторые из них я уже назвала. Это еще возможность заказывать по специальному каталогу спецпредложений и возможность приобрести любой продукт с 50%, если вы делаете 150 баллов в два каталога подряд. Все бизнес-партнеры у нас организуют личный товарооборот от 150 баллов бонуса потому что это просто выгодно, да, то есть это сразу доход, это дополнительная скидка, это участие во всех акциях и программах, и э, это можно сделать постепенно, то есть э, никто не говорит вам, что вот прямо сейчас вы пришли, и нужно сделать сразу 150 баллов, да, вы просто сейчас видите на слайде, какие преимущества вы за это получаете. Э, и ваша задача как... Бизнес-партнеры как предпринимателей научиться организовывать личный товарооборот от 150 баллов. Возможно, у вас первый заказ будет на, на 20-30 на баллов. Да? Не страшно. Ваша задача просто как иметь это в виду, да? что нужно научиться делать товарооборот от 150 баллов, чтобы получать доход от компании. Далее. Третье правило. Организовать поток людей в Арифлэм, рассказывая о всех возможностях компании. Что здесь мы делаем, какие действия предпринимаем, да, какие, каким образом организовать поток людей. Во-первых, я уже говорила, что мы рекомендуем начать со знакомых, но не бежать и говорить, там, я зарегистрировался в iPhone, пойдем со мной. Да, ни в коем случае так сделать нельзя. Просто испортите список знакомых, можно так сказать. Именно по определенным технологиям это правильно делается, а, так, чтобы люди, ваши знакомые, даже сами некоторые к вам просились. Это просто нужно посмотреть записи вебинаров, как это правильно делается. Но изначально нужно составить список знакомых. Ну да, здесь написано 300 человек. Кто-то сейчас сидит и думает, 300 человек, господи, где я их возьму, да? А на самом деле, по статистике, в среднем у человека обычного, да, не какого-то там суперзвезды, а просто обычный среднестатистический человек имеет... В своем круге общения 200-300 человек. Это не те люди, конечно, которым, вот, с которыми вы каждый день общаетесь, ваши лучшие друзья, да? А это вообще все люди, с которыми вы здороваетесь. Это и парикмахеры, какие-то специалисты узкие, да? Там дубные врачи, кассиры в магазине, где вы каждый день ходите, да? Ну, в общем, это огромный круг людей, именно вот подумайте, да, с кем вы здороваетесь. То есть, кому вы говорите «здравствуйте», это уже вас знакомый его можно ну, заносить в список. И когда вы составляете список знакомых, не нужно ни за кого решать. А мы любим это делать, мы обычно начинаем писать, да, новички начинают кстати, говорить говорят, этот не пользуется Арифэм, этот вообще не пользуется никакой косметикой, для этого это будет дорого, это только в виртуале покупает, да, то есть... Вот нельзя этого делать. И пишите просто всех. Вот вам не думайте ни за кого, не решайте, просто взяли, написали. Про... Ваша задача честно, изначально просто составить список. Дальше. Каким образом еще мы организуем поток людей? Через социальные сети. Здесь нужно будет создавать новые странички рабочие. Это тоже есть обучение, как это все делается правильно, да? В ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Фейсбуке и так далее. Доски объявлений мы тоже используем. Рекомендуется находить изначально доски а, вашего региона то есть какие-то там далекие до да, регионы например чтобы у вас разница во времени была 5 часов да а именно вот ваш часовой пост, чтобы вам было удобно созваниваться общаться в дальнейшем да а, поэтому берите если вы начинаете работать на таких объявлениях берите именно свой регион возьмите 50 100 резюме которые вам понравятся если вы берете именно этот метод, да, то есть не социальные сети, а доски объявлений, то берете 50 -то резюме и начинаете их прорабатывать по тем инструкциям, которые тоже у нас есть. И не надо брать сразу все в работу. То есть список знакомых мы берем обязательно в любом случае, да, и какой-то еще метод рекрутинга по холодному рынку. То есть либо соцсети, либо доски объявлений. Потому что если вы возьмете все и сразу, вы просто... Ну, не успеете, да, вы не сможете вникнуть и отработать это качественно. Будет уходить много времени, и результата не будет. Поэтому берем список знакомых, в день работы с двумя-тремя знакомыми и еще по холодному рынку, например, в соцсетях или на досках. И еще такой момент, как личный бренд. Это то, как воспринимают вас люди, да? вот Начать развивать личный бренд нужно сразу, как только вы зарегистрировались, как только вы решили... Стать именно бизнес партнер, как только вы приняли решение строить бизнес. Это значит, что ваша страничка в соцсетях, где вы в основном обитаете, где есть ваши друзья, да, вас, настоящие ваши друзья, они же сами наблюдают, они смотрят, что вы выкладываете да, на своей стене. Вот Это нужно пересмотреть именно, как наполнена ваша стена. То есть убрать ненужные записи, убрать неприличные фотографии, иногда это тоже требуется, бывает, и э, начать развивать свой личный бренд э, так, чтобы людям, которые за вами наблюдают, это в основном ваши друзья и знакомые, стало интересно, почему, чем вы таким занимаетесь, что у вас такая классная, интересная жизнь стала. То есть э, личный бренд — это ну, такая тема обширная, конечно, вкратце хочу вам сказать, что... Э, мы развиваем, когда развиваем личный бренд, мы в основном делаем акцент на э, командной работе, то есть мы выкладываем какие-то поздравления наших бизнес-партнеров, да, и выкладываем что-то из личной жизни, то есть семейные какие-то фотографии, куда-то сходили, поделились, что где-то там были, да, в интересном месте, какие-то мотивашки выкладываем, да, но не репостим, то есть именно от своего имени пишем. Но опять же, это нужно смотреть в э, записи. Да, как правильно развивать личный бренд. Но начать его развивать нужно прямо сейчас. То есть как только вы приняли решение стать бизнес-партнером, можно чистить свои соцсети, свои странички от старых записей ненужных, которые не соответствуют э, образу жизни предпринимателя, да, а именно чтобы за вами стало интересно наблюдать. А за вами наблюдают, это, поверьте мне, <laughs> это работает. А, и что еще хочу сказать, да, что важно научиться чему? То есть вот то, о чем я сейчас говорила, да, о методах рекрутинга, то есть их необходимо изучить. Это не тема сегодняшнего вебинара, да? просто сегодня я обобщаю, с чего вам необходимо начать новичку. То есть необходимо изучить методы рекрутинга, о которых я сейчас говорила, как работать со знакомыми, как работать с незнакомыми. Когда работаешь с незнакомыми, где их брать, да? то есть соцсети, доски, объявления и так далее, какие способы подачи информации могут быть. То есть, либо вы будете давать информацию а, текстом, либо вы будете давать ссылку на сайт, либо вы будете проводить собеседование голосом. Да? Некоторые бывают новички приходят, которые сразу готовы проводить собеседование голосом, поэтому зависит только от вас. Это нужно изучить, какие способы информации, подачи информации есть и что вы для себя выберете. То есть, соответственно, у вас, конечно, будет со временем меняться это все. То есть сначала, может быть, вы будете подавать информацию в виде текста, потом вы решите подавать информацию голосом. Это все будет в процессе роста происходить. Очень важно научиться давать информацию о бизнесе. Да? Пересмотреть полную презентацию бизнеса и для себя выделить какие-то моменты общие, да, чтобы вы могли уже начинать людям говорить о бизнесе, то есть чтобы вас понимали, что вы предлагаете, да, какой вы предлагаете бизнес, что вы предлагаете не с каталогами бегать, да, а развивать сеть интернет-магазинов, получать доход именно от сети. А, и что еще важно сделать перед началом всего этого — это надеть бронежилет, что это такое. Это значит посмотреть в записи, либо прийти на ближайший вебинар по работе с возражениями. Потому что нельзя выходить в рекрутинг, нельзя начинать приглашать людей без одетого бронежилета. <laughs> То есть вы встретите на своем пути, когда начнете приглашать людей, да, очень много возражений. Кто-то скажет, это пирамида, это лохотрон. Да у меня там подруга пробовала, у нее ничего не получилось. Да эта косметика вообще где-то там в подвале делается. да. То есть ну, у людей столько вообще тараканов в голове, что вы просто пока еще не представляете себе. да. Но каждое возражение — это просто от недостатка информации у человека. Поэтому их нужно правильно научиться обрабатывать да, и правильно научиться отвечать на возражения. Поэтому есть... У нас в Коуч-центре запись вебинара «Как общать возражение, возражения». Одеваем этот бронежилет, смотрим видео да, и начинаем действовать. И вот в процессе работы вы должны каждый для себя выработать именно свою систему работы. У каждого она будет своя. Кому-то будет проще общаться со знакомыми, кому-то будет проще по холодному рынку, кому-то вконтакте, кому-то в одноклассниках. То есть... У каждого будет своя система работы, кто-то работает на основной работе, кто-то в декрет сидит. Да? То есть в соответствии с вашим видом деятельности вы для себя выработаете свою систему работы, свой график работы. Это очень важно сделать. И запомнить нормальную статистику при работе онлайн в зависимости, опять же, от того, с кем вы работаете и как вы работаете, с каким методом. Да? Смотрите, например, если вы проводите 100 собеседований перепиской, то есть просто переписывайтесь с человеком, текстом, да? а у вас будет из 100 собеседований переписок перепиской 20-30 регистраций в среднем по статистике. Если вы проводите 100 собеседований голосом, у вас уже будет от 40-50 регистраций. То есть здесь уже сразу отрабатывается возражение. то есть вы человек, человек вам сразу может задать вопрос, вы можете на него ответить, и, соответственно, уже другой русло можете повернуть сюда. Если вы работаете по теплому рынку, то из 50 контактов с вашими знакомыми у вас будет примерно 30 регистраций. Не все будут соглашаться, это нормально. Если вы работаете блогом, сайтом, да, ну, где-то там, например, Страничку сделали рабочую и разместили там ссылку на свой сайт. И сидите, ждете, что кто-то на нее зайдет <связь> и зарегистрируется. Да? То есть из ста людей, которые посмотрят ваш сайт, по статистике будет одна-две регистрации. Почему? Потому что там очень краткая информация, э тезисная, да, ну, вкратце суть. И нет личного общения с человеком, поэтому люди меньше регистрируются, когда просто смотрят сайт, когда нет общения живого. Из 100 регистрации по холодному рынку, да, вообще вот вообще, у вас будет примерно два бизнес-партнера, то есть два человека, которые захотят тоже строить бизнес. Остальные будут дисконтниками, да, кто-то вообще уйдет ничего не поняв, такие тоже будут это нормально. И из них будет в среднем да, один директор. Из 10 регистраций по теплому рынку, да, вот посмотрите, какая статистика, один директор, то есть это статистические данные, поэтому ставите себе план, как минимум одна регистрация в день, спать не ложимся, пока нет одной регистрации, понятное дело, что сразу получаться не будет, то есть нужно наработать опыт. Да, и команда она за один день не создается, То есть она создается за определенное время. Кто-то быстрее, кто-то медленнее да, это делает, но не за один день это точно. Ну и я уже говорила о том, что да, не обижайтесь, когда вам будут отказывать. Все профессии важны, все профессии нужны, так говорят. Да, кому-то нужно нас лечить, кому-то нас возить, кому-то нас обслуживать, да, кому-то нас развлекать. То есть... Кому-то стричь, кому-то маникюр делать и так далее. Да? Вот, поэтому это нормально, что люди будут вам отказывать. И вы, самое главное, на них не обижайтесь, просто скажите спасибо, что ты не стал тратить мое время. И идите дальше. Ну и последнее, что я хочу сказать, да, подытожить. То есть с чего необходимо начать. <смех> Успешный старт да, у нас с сегодня начинается. Мы просто с вами подытожим. То есть нужно прописать цель. Потому что если вы просто в голове будете у себя иметь «хочу стать директором» или «золотым там, директором», да, но при этом у вас не будет это прописано нигде, даже на какой-нибудь захолустной бумажке, которую вы там запрячете, и не знаю куда, вот, без этого у вас не, не будет работать. То есть... Обязательно прописываем, в лучше составляем коллаж, да, чтобы мы могли визуализировать, чтобы мы могли смотреть, постоянно у нас на глаза это попадалось. Составляйте свой план роста, если нужна помощь спонсора. Опять же, спонсор достает тому, кто его достает, то есть обязательно нужно со спонсором связаться, если сами не можете себе распланировать свой рост. Да. Сейчас, пять минут, подождите. Сегодня, ладно, потом скажу в конце. И вместе со спонсором вы составите этот план роста на тот промежуток времени, когда вы хотите, к какому времени вы хотите иметь тот или иной уровень, тот или иной доход. А дальше учитесь организовать организовывать, даже так сказать, лучше, да, личный товарооборот 150 баллов и более, потому что это планка для бизнес-партнеров для того, чтобы получать доход и все остальные привилегии. То есть нужно учиться, начинать сейчас учиться, организовывать личный товарооборот. Дальше работаем каждый день и работаем в системе. То есть не так, что сегодня я, там, например, с двумя людьми поговорил завтра с 50 после послезавтра у меня выходной. Потом недели, я вообще выезжаю куда-то, да, там и не работаю. Сейчас, знаете, интернет есть везде, есть в любом телефоне, даже в самом стареньком. Можно при желании работать даже в дороге. И, конечно же, ведите учет проделанной работы. То есть, чтобы вы могли найти свои слабые точки. Когда у кого-то что-то не получается, я в первую очередь спрашиваю: а что ты сделал, да, сколько ты сделал? То есть. Вот мы, например, в команде ведем отчеты ну, для себя чисто, да, каждый ведет запись то, что сделал в течение дня. Ну, для рекрутинга, то есть пишем, например, там, лайки поставил, сколько штук там, то есть я добавил сколько человек по теплому руку пообщался с какими, да, И когда уже у человека что-то не получается, заходишь в табличку и смотришь, что ты сделал. То есть и иногда бывает либо человек реально мало делает для того, чтобы у него был результат, либо начинаешь смотреть на качество, то есть как он это делает. Тут либо количество, либо качество страдает. То есть либо мало делаешь, потому что в любят большие цифры, да, а, либо делаешь неправильно, то есть либо нужно что-то поменять в работе, может быть, что-то не то говорит человек просто. Вот. Поэтому, видите, учет обязательно проделанной работы, тогда можно будет ее скорректировать, если вдруг что-то не получается. Ну, я на этом заканчиваю. Такая картинка мотивационная, да, что наличие цели важнее наличия возможностей. Человек, у которого есть цель, найдет любые возможности. Тот, у кого нет цели, да, ну, хоть все предоставь, все возможности, да, он ими не воспользуется. Поэтому я вам желаю ваши цели обязательно прописать и чтобы они обязательно у вас исполнились. Так, я запись выключаю и